Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости на канале Самизонова я, Серик Кролик Ну вот, наконец-то мы достроили эту клеточку Правда, один косячок нету ни пилев, То есть, они были, но дети где-то их сбиодали. Искал-искал, ну, не убивать же правильно Короче, сегодня позвонил, заказал Ну, по посмотрим, когда привезу. Не об этом видео, видео, какое количество у меня в данный момент сейчас кроликов Каких кроликов? Ну, и, и что я держу в руках Начинаем как вы видите, всего 4 клетки у меня, каждые 2 метра И в каждой клетке находится 5 э, ячеек Вот эта клетка будет экспериментальная Потому что я добыл наконец-то лоток Высота его 5 сантиметров э, Отверстие сделал сам э, Ширина его 34 сантиметра э, Длина 34, ширина 23 На основании вот этого лотка Подходите я сделал маточный, Видите, никаких зазоров, чтобы крольчонок прикроли, не провалилось. Все, здесь заглушка. Вот смотрите, здесь вот крольчуху в экстренном варианте сегодня вечером пересадили. Видите, потому что у нее, как это говорят, отошли воды наверное. Простевременные роды. Кровотечение началось, сейчас будем смотреть, наблюдать. Все, заслонка есть, есть. крыльца есть. Там она что-то уже нарвала. Ну, в данный момент просто здесь будут пока баночки. Но я думаю, дни 4-5 баночки. Mm -hmm. Ну, а там, наконец-то, повесим ниппеля. Кормушка у нас полная, кролики имеются. По поводу кроликов. Здесь у нас 4 молодняка. Этому там полтора месяца. Один, видите, он вот говорит, как я выбираю себе на время кролика, А посмотрите, как выбирать. Гигант какой, да? Скороспелый будет, поэтому он все равно... Вот здесь 4 девочки. Та для себя, это уже будет на мясо. Идем дальше. 4 держим у меня. Здесь у меня сидит тоже четыре девочки, которые я уже оставил для себя. Им уже два с половиной месяца, может чуть-чуть больше, поэтому они уже пойдут на племя. Идем дальше. Здесь у меня в ряд, оттуда и до конца сидит 11 маток. Из них, наверное, если не сукрольна, то одна. Так, 10% стопроцентно, одна уже родилась. Здесь рожать. Идем дальше. Илька. Здесь рожать. Здесь рожать. Здесь рожать. можно поближе возьми. Здесь рожать. Так, здесь. сейчас Рожать. Дальшелька. Здесь тоже самое. Там уже гнездо она уже сделала. У -у -у. Там заслонки из степла, что зановата. Здесь тоже уже роды. Здесь родили 8 штук лежат. Здесь тоже рожать. И здесь тоже самое. Получается, четыре маленьких у меня, 4 у меня, это крольчихи, которые, я тебя сейчас тресну, полечу. Четыре у меня, которые идут ремонт, одиннадцать, мое основное стадо. Идем дальше, по поводу мальчика. Здесь у меня имеется, один. мальчики, ругаются. В данный момент, имеется вот такой панончик. Угу. Вот есть такой поместный, даже там непонятно, что сказали, Бельгия. Ну, короче, здесь ни Бельгии не пахнет. Вот панончик. И вот еще один железистый бульдог с носорогом. Был папа НЗБшка. Вот у меня в данный момент три короля. Три какашки, от которых я 100% избавлюсь и пойдут, Кроме вот этого мальчика все пойдут на мясо Поэтому я и хочу себе полтавское серебро Дальше идем Здесь еще у меня сидят два мальчика Иди, иди туда ага. И еще здесь три мальчика Всего вот пять мальчиков на мясо Всего восемь мальчиков Одиннадцать взрослых карликоматок с Четыре ремонта И четыре... 4... Что Четыре на мясо ну, И маленькие, савчики. девочки. Так, что еще хотелось бы вам, друзья, рассказать по данному? Здесь у нас, слава богу, еще не проваливается. Сетку я еще не купил наверх. Заказал в клетчеве строймаркете. Подошел, попросил. Они сказали, привезут на следующей неделе. Дальше. Этих корицев я взял только два. Они были последние хозмаги. Стоит 4 белорусских рубля. 4,60. Заказал 20 штук. Должны провести. То есть, я все хочу. Э, здесь у меня должно быть 19 кроликоматов. Не, ну и тут все две пробных длину, посмотреть. Э, всю на длину я поставлю 19 таких ящиков. Ну, заказал 20. Во-первых, мы поставим еще кому-нибудь поставим просто для эксперимента. Погрезуть, не погрезуть. Ну, давайте, ты бережем. Ты все нервничаешь. Возьмите отсюда. Сетка прошла сколько дней уже? Дней 4-5, да? 4, а 4, уже 4. неделя. З Завтра Посмотрите. или воскресенье. Вам что, дамочка, не сидится? нормально. Пока еще держится. Нет, видите, погрыз есть уже. А, ну да. Это кто у нас так? Черненькая, нервничает, наверное. Проходите, проходите. Но они больше на них лежат, потому что это удобно. И здесь тоже самое. Угу. В одной, получается, вот этой девочке немножко поблизительно. Uh -huh. Ну, пока результат хороший. Так, так, так, что еще хотел бы... По тарелкам этим. То есть, мне спрашивали, что я подлаживаю туда и на чем рожают крольчата. Вырезал из USB-панельку на всю размер маточника, делал отверстие, рожали у меня вот так уже два варианта. Uh -huh. Ну, сейчас будем пробовать на такие варианты. Как получится, не знаю, друзья, но я думаю, хуже точно и однозначно не будет. Смотрите, Юлька, подойди сюда. Вот здесь у меня ячейка сделан на 40 сантиметров. Ну, вот, вот так вот, Вот здесь у меня 40. Им здесь очень комфортно. Высота 40, ширина 40. А вот эта клеточка уже экспериментальная, сделан под размер именно лотка. Здесь уже ширина 34 сантиметра. Как им будет, вот родить дай Боже, если не сдохнет, там будет видно. Так, ну покажи общий вид крольчатника с этой стороны. Солома, инструменты, обогреватель. Ну, это нужно ищи. Потому что еще, как понимаете, не все у меня даже здесь застроено. Но в настоящее время для моего количества поголовья, сколько у меня? 30 голов даже нету, Да. Короче, 30 кроликов, все пусто. Ну, здесь только мамки по одной сидят, потому что, ну, они рожать надо. А эти, ну, места же достаточно, двоих, примерно, двоих, шикарно. А тут пачки. вообще... А пустая, а... Вот, а, пустая ячейка даже ну, есть. Вот, пустая ячейка даже Ну, ничего. Здесь сеточку вальсовал. Ну, сейчас еще вот у меня такая есть. не пускать сверху, чтобы, ну, ни пальчики не царапать, ничего. Ну, да. Главное сейчас приобрести сетку. Видишь, как работает? Да. Ну, это А, есть. А, хватит. Главное сейчас нам сеточку приобрести наверх, чтобы уже было комфортно поднимать, осматривать и все остальное. Старались сделать более-менее под уровень. Конечно, здесь дерево, здесь косо может быть, криво. Мипеля работают, слава богу. Морозов выдержали. Вот эти, ну не лопнули пока, пока справляются со своей работой, то есть отбойники. На эту клеточку, ходи, покажи. Вот на этой клеточке, видите, снутри. Отойдите, дамочка, вот они. А, ага. Все, отбонничи, готов. Он ну, пока работает. Вот они. Угу. Как-то так. Так, что еще? К свинкам мы уже не пойдем. Пойдем мы их там кормить, убирать. Этих Фу. сейчас всех кроликов закроем. Так, поводнок, что-то 20 литров хватает на полтора дня. Плюс-минус. Ну, полтора дня то Так что, что хотел, я вам показал. Комментируйте, задавайте вопросы, если какие-то вопросы у вас появляются. С а, той крольчихи будем наблюдать. Если что, будем окситоцин водить. Но я посмотрел, получается, у нее 28, 28 день а, сукромности. То есть, ну, плоховато, конечно, не идеально. Ну, что делать? Да, рыжий? Но если сравнить то состояние, когда я был на улице, да, вот так, там сейчас не постоишь, там сейчас заново снег вот так, грязь, холод, а, грязь, мороз, холод, здесь, как вы понимаете, для себя удобно. Завтра нам нужно сделать, Юлька, сюда покажи, остановись. Завтра моя задача сделать помост до конца и сюда взять шланг на выходных у родителей и будем проливать эту яму потому что там сто процентов еще есть полость подведем сюда воду будем проливать будем заново таскать песок ну пока есть возможность будем работать клеточку пока строить новую здесь продолжение не буду почему Да некого из видите и так пусто и там пацанов можно рассадить и... ну, вот так вот. Все, подписывайтесь на канал, задавайте свои вопросы, если они у вас появились, комментируйте данное видео. У нас все по-простому, без, как это говорят, понтов. Евгений, получится у вас не помню, с города Орши. Приеду обязательно, как я вам обещал. Вот, общаюсь с человеком и не спросил, как он получится. Ну, блин, даже некрасиво. Все, всем пока, счастливо. Будьте с нами, а мы будем с вами. Все, пошли сильнее кормить. Все. Хватит. Стой, а? Huh?